Прага. Средневековый Карлов мост. Он является гордостью местных жителей, символом города и одной из самых популярных достопримечательностей Праги. Этот каменный мост был построен в 1402 году на месте бывшего Юдифина моста, разрушенного наводнением. Новый мост сначала просто называли каменным, Затем Пражским, и лишь с 1870 года за ним закрепилось название Карлов Мост в честь его основателя, короля Карла IV Люксембургского. Мост перекинут через реку Вултаву и соединяет две части Праги ⁇ Малая страна и Старое Место. Через Карлов Мост проходит Королевская дорога по которой от возвышающейся на горе бывшей крепости чешских королей Пражский Град можно пройти в Старый Город. Со стороны Старого Города мост начинается с мостовой башней, которую вы сейчас видите. В конце XIX века по Карлову мосту стал ходить трамвай, запряженный лошадьми. Его называли конкой. В начале XX века по нему же ездили электрические трамваи и машины. С 1965 года мост стал пешеходным. На так называемой «малостране» мост заканчивают две малостранские башни, соединенные аркой, которые вы сейчас видите. Возникает вопрос – в чем же секрет такой долговечности, стойкости и прочности этого средневекового моста? Местная легенда гласит, что Карлов мост получился настолько крепким потому, что при его строительстве в соединяющий камни раствор добавляли яйца, вино и молоко. А под водой, между мельничными камнями и основанием из гравия, был обнаружен слой из сжатого мха, собранного в пихтовом лесу в XIV веке. Мох использовался как в технических целях, так и в магических. Существует еще одна версия прочности Карлова моста. Это 30 установленных на нем статуй святых, оберегающих и защищающих этот средневековый мост. Долгое время мостовые башни были единственным украшением Карлова моста. Статую начали устанавливать лишь в 17 веке. Первые 28 статуй святых были изготовлены из песчаника, который, как известно, мягкие и недолговечный. Поэтому оригиналы этих скульптур хранятся в Национальном музее, а на мосту установлены их копии, сделанные из более прочного камня. Все скульптуры имеют свои истории. Статуя святого Яна Непомудского вылита из бронзы. Именно она была первой установлена на Карловом мосту в 1683 году. Этого священника по приказу короля Вацлава IV утопили в реке за то, что он даже под пытками не раскрыл королю тайну исповеди его жены, которую тот подозревал в измене. На месте его казни установлена вот эта композиция. На последней скульптуре изображен спаситель с крестом, а с двух сторон от него стоят братья, Врачеватели и Целители, Святые Космо и Демиан. Мистических историй, сказаний и разного рода легенд, связанных с Карловым мостом, предостаточно. Люди верят, что если дотронуться рукой до любой скульптуры на мосту и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Если проплыть под мостом и загадать желание, то оно также сбудется. Если влюбленные поцелуются на мосту, то останутся вместе и станут счастливыми. Под Карловым мостом имеется небольшой остров Кампа. С одной его стороны течет широкая река Волтава, а с другой протекает узкая речка Чертовка. Название это произошло от водяной чертовой мельницы, расположенной на этой реке. Мельницу и сидящую рядом с ней черта хорошо видно с Карлового моста. С островом Кампа и Карловым мостом связана одна интересная легенда в которой говорится, что каждая статуя Карлового моста по очереди берет под свое покровительство детей, родившихся на этом острове. На берегу реки Волтавы, рядом с Карловым мостом, облюбовали себе место лебедей. Их здесь всегда очень много, и они совершенно не боятся людей. А в сотне метров от Карлова моста находится малостранская пивная, это ресторан поклонников бравого солдата Швейка.